Ребят. Эта песня как раз наступающей годовщине. Бой гремел в окрестностях кабула, Ночь слепила вспышками огня, Не сломала нас и не согнула. Видно, люди крепче, чем броня.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 Здравствуй, дорогая, из Афганистана. Я пишу, как прежде, жив я и здоров. Что в часы свободные ходим по уканом, базарнее Кабула я не видел городов. Что в часы свободные бродим по уканом, базарнее Кабула я не видел городов. Не могу рассказывать.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 Пыльную дорогу, но вот объект, исходу прямо в бой. КПВТ исполнил сольный номер, И снялись мухи огненной стрелой. И в цель помчались, как на иподроме, И снялись мухи огненной стрелой. И в цель помчались, как на ипподроме Распахнут люк, слепит нас синевой. Припадки содрогнулись автоматы И, как всегда, с холодной головой Пошли вперед Дзержинского солдата И, как всегда, с холодной головой Пошли вперед держинского солдаты. Папаша Бог застыл на небесах Вот непоседы, что мне с вами делать Пошлю им след удачу паруса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 Дежурный по каскаду Снится и опять мой дом родной Лес о чем-то, о своем мечтая Серая кукушка за рекой Сколько лет осталось, мне считает, серая кукушка за рекой, Сколько лет осталось, мне считает, И прижался к ласково к цветку, Стебелек багульника примяты, И звучат лениво.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 90 100 что-то ты расщедрилась кукушка 80 90 100 что-то ты расщедрилась кукушка я тоскую по родной стране по ее рассветом и закатом на афганской выжи жены земле спят тревожно русские солдаты на афганской выжженной земле спят тревожно русские солдаты они тратят время не скупясь им знакомый голод и усталость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 Мечтает, серая кукушка за рекой, сколько лет осталось, не считает. Спасибо. Как у нас уедет чеквородак, Сри. Женщин, шум и кавардак. Из Кабула к нам пришел отряд Под названием кодовым каскад Каскадеров я пошла смотреть И стояла, с крышей за мечей Вдруг гляжу, идет ко мне один Синий глазый молодой блондин лай лай лай лай лай лай лай лай лай ла,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 Неразумный шурови, ты минуты радости лови, знаю я, в горах сидит душман, на тебя он точит етаган, Шурови смеется, не пугай, всех душман мы отправим в рай, на земле афганский будет мир, вот тогда мы и устроим пир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 Танкам здесь проезд запрещен. Танки те, что стали гробами, Стянуты с дороги на край. С нецелованными губами Уходили мальчики в рай. Сколько обелисков из башен На дорогах этой войны. Скольких-скольких-скольких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 Видно, не по чьей-то оплошки вкопанный как будто на век не для этой только дорожки для дорог стоит он для всех мир до да боли мил с позаранку помолился будь я крещен в нем нельзя кататься на танках танком в нем проезд запрещен.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 Которые были у него предмет любви великой всех выпускников об Афганской войне. Пустыня, пустыня, пустыня, куда только ты не гляди, где соль белым и не пустыня, на знойной песчаной груди, где соль белым. Ознойные песчаные груди, Здесь в небе в высоком нетучки, Лишь тени парящих орлов, Колючки, колючки, колючки, Дагулкая песня ветров, Колючки, колючки, колючки, Догулкая да песня ветров. В песках обитают вораны. И шустрые змеи сную, Барханы, барханы, барханы, Как удаль уходящий верблюд, Барханы, барханы, барханы, Как удаль уходящий верблюд. И пусть мы от жара потеем, Коль лето с землей длиною здесь в год. Проток подтяни портупию И верь, что замена придет. Спасибо. Не надо нам громких тостов, Не надо бокалов звона, Не в радость нам эта водка, Что в кружках у нас сейчас останутся в памяти нашей.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 Поделимся солью и хлебом Пусть вечно будет та дружба Здесь навеки связавшая нас Я по свету немало хаживал Под Кабулом в землянках я жил На Баграме десант высаживал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 На восток, по востоку мы мотаем дорогу Израильный пулями скат Мы в любых переделках не дрожали в коленках Мы ценили отчаянный риск Нет ни бога, ни черта только сдавит аорту промелькнувший в пыли обелиск Нет ни бога, ни черта только сдавит аорту промелькнувший в пыли обелиск Вон затем тем поворотом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 Зеленка, то снова гордес Ковыляет бетонка Что гордес, то зеленка То зеленка, то снова гордес Двенадцатый день Не спрятаться в тень Шагаем среди дыма и огня Союз далеко До да Бога высоко Рассчитывай, приятель, на себя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 Двенадцатый день Мы каски на бекрень, Тропой горной тянемся, бля А нам бы упасть, да-то да спаться в сласть Рассчитывай приятель на себя А нам бы упасть, да-то да спаться в сласть Рассчитывай приятель на себя 12 день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 много гор и высоких перевалов Среди них кромонжен Лазурит там навалом А еще басмачи Нам их надо выбивать Басмачи, в вашу мать А еще басмачи Нам их надо выбивать Басмачи, Афгана, вашу мать там душманский отряд под командой Гулдода, а у них говорят дошика да и минометы. Только нам парвинист, нам на это наплевать дошика да на вашу мать. Только нам парвинист, нам на это наплевать дошика да вго на вашу мать.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 Аж еще не зажегся рассвет Нам с тобою пока суждены Расставания на тысячи лет И свидание в антрактах войны Расставания на тысячи лет И свидание в антрактах войны Пусть за нами плетется беда Ты не веришь, что спасения нет Ты же помнишь трамваи всегда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 Тоже к песне добавить еще. Если б кончилось все, наконец, я бы, конечно, тогда предпочел Гриф гитары, цевью АКС. Я бы, конечно, тогда предпочел, Гриф гитары, цевью АКС. Но опять выполняя приказ, Мы шагаем навстречу судьбе. До свидания и в следующий раз. Допою да эту песню тебе, до свидания я в следующий раз, допою да эту песню тебе. Жив и здоров, не контужен, не ранен, а Об остальном догадайся сама в Афганистане.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 Гонит ветер листву Как листки партитур Горя замели в траурном марше Мы безмолвно стоим на скале Сангимур, уцелевшие Чествуем павших Мы безмолвно стоим на скале Сан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 Поехали. Yeah. Yeah.